Друзья, всем привет! Это видео канал о вязании и все, что связано с вязанием, красивое тепло. И меня зовут Ольга. И сегодня у нас такой формат руки в кадре. Я сегодня для вас нарядилась, чтобы вам немножечко поднять настроение. Свой канал я задумывала как канал только о вязании и все, что связано с вязанием. Но, как я поняла, мне этого мало, потому что я интересуюсь очень многим. Я интересуюсь всеми рукодельными видами творчества. Это и вязание, вышивание. Мне интересна кулинария, мне интересно коллекционирование, искусство, спорт, музыка. И поэтому я постараюсь на своем видеоканале добавлять всего понемножку. Сегодня у нас 29 апреля, на улице темнота, пасмурно, идет целый день снег, то крупными хлопьями, то моросит мелким снежком. В общем, никак не заметно, что приближается май. И сегодня поговорим с вами все-таки о вязании. В последнее время вяжу из хорошей качественной пряжи. В основном это итальянская, немного норвежская. Хотя раньше начинала, как и все, из российской пряжи, производства Пехорской фабрики. Потом у меня была турецкая пряжа. И вот мне понадобилась пряжа для малыша. В местном магазине я увидела пряжу. Это была пряжа турецкого производителя. Называлась картопу. Вот такая пряжа. Здесь 100 граммах 250 метров. Это стопроцентный акрил. Специально для деток эта пряжа. Здесь вот даже такая интересная этикетка. Нарисованы пинетки, боди, игрушки можно вязать. Вот этот розовый цвет у меня номер 244. Вот такой красивый как карамельный цвет 1837. И вот такой пыльная сирень, что-ли? Такой красивый цвет. На ощупь очень приятная пряжа. Нежная, мягкая. Такие вот яркие, насыщенные цвета. Вся турецкая пряжа очень красивых цветов. Пряжа мне понравилась в работе. Ложится ровненько. После стирки петельки разравнивается еще больше. Кстати, она не линяет. После стирки изделия не деформируется, не растягивается, не садится. В предыдущем видео я рассказывала, что я хочу еще связать один комбинезончик. Так вот, я из этой пряжи по платному описанию начала вязать комбинезон но что-то мне не понравилась модель я ее распустила и связала такую модельку это вот такой комбинезончик для самого-самого самого крошечного человека от 0 до 3 месяцев но я постаралась здесь на резиночках сделать больше рядочков можно вот так вот сначала подворачивать а потом можно отвернуть и ребеночек поносит чуть-чуть больше чем 3 месяца, я так думаю здесь он достаточно такой свободненький, широкий место для подгузника есть здесь ластовица идет у меня комбинезончик на пуговичках вот такая красота у меня получилась капюшон связан здесь После стирки изделие не потянулось, не село, вода не полиняла. Все осталось на своих местах, как я и задумывала. Стирала я этот комбинезончик руками. Так как считаю, что если вложила свой труд в эту работу, то лучше с такой же нежностью и любовью я его постираю ручками. И точно буду уверена, что с изделием будет все в порядке. На этикеточке производитель предлагает ручную стирку при 30 градусах. Модель комбинезончика получилась до достаточно свободная. Для подгузника думаю места должно хватить, и ширина позволит вести подвижный образ малышатику, и не будет причинять дискомфорта. Я очень надеюсь, что мамочка и малыш останутся довольны моей работой. В комплект к я связала вот такие пинеточки. Это совсем для маленького, от нуля до трех месяцев. Такие маляпуски. А это уже побольше. Детки же растут быстро. Поэтому связала несколько размеров. По расходу на комбинезон ушло у меня 215 грамм, но я так думаю, что 15 грамм это пуговички, поэтому два моточка на комбинезон. Пинеточки, вот эти самые малюсенькие, это 30 грамм, а вот эти побольше здесь 55 грамм. Еще связала вот такие два чепчика. Этот чепчик от 0 до 3 месяцев на самых-самых малюсеньких крох. А этот чепчик уже идет с 3 до 6 месяцев. Он хорошо тянется. Здесь за счет резинки оно вот так вот присборивается. И кажется, что это маленький размер. На самом деле это уже побольше. И она будет прикольно смотреться на голове. С такой штучкой сзади у меня идет айкорд, здесь идет у нас трикотажный шов. Здесь айкорд, шнурочек айкорд, вязала я из пряжи котон Мирина. Это 50 процентов хлопок, 50 процентов меринос. Она не колючая, очень мягкая. За счет хлопка ее можно носить даже летом, прохладными вечерами. Вязала я этот чепчик сама, без всяких мастер-классов, без всяких описаний. Не колючая, мягкая, нежная, подойдет для маленького ребеночка. Вот такая моделька. На такой чепчик у меня ушло 41 грамм этой пряжи получается один моточек и еще осталось такие красивенькие шапочки эльфика у меня получились вначале я вам немножко показала вот эту коробочку это брошки, которые я сделала сама Несколько брошек я уже подарила. Это еще мое одно увлечение брошки. Я очень люблю брошки. Они, кстати, очень хорошо смотрятся с связанными вещами. хотела вам рассказать про вот эту привередливую фиалочку я ее несколько лет пыталась размножить ну как обычно отрываешь листик, садишь и она не пускала у меня никогда корешки но в этом году мне удалось посадить еще одну такую фиалочку я оторвала листик и они пустили корешки поэтому у меня вот это вот уже новая фиалка, а есть еще одна старенькая. Вот с осени она вот у меня такая выросла и начала цвести. У нее крупные цветочки и обычно 3-5 цветочков, не больше. Такая красавица. Ну что, друзья, спасибо вам за внимание. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я буду рада новым знакомствам. Отвечу на все ваши вопросы, рассмотрю все ваши пожелания. До новых встреч, пока-пока!